Друзья, привет! Сегодня мы на берегу Финского залива, коттеджный поселок Пески-29. Здесь мы строим двухэтажный дом в современном стиле. Бытует мнение о том, что каркасный дом всегда дешевле, чем дом из газобетона. Здесь у нас есть реальный пример монолитно-каркасного дома с газобетоном, который равняется по стоимости нормальному каркасному дому. Возникает вопрос, зачем строить каркасник, если можно построить хороший дом из камня по той же цене. Смотрим! Так, расскажу немножко про сам дом. У нас здесь вот такой домик, два этажа площадь примерно 250 метров квадратных. В основании заложена монолитная фундаментная плита. Есть разноуровневые перекрытия. Внутри монолитная лестница. Сверху у нас, значит, есть мастер-спальня и детские комнаты. Снизу у нас гостевой холл. Есть кухня, санузлы. Ну, в общем, такой аккуратный, небольшой, не раздутый дом. Такой дом для нормальной семьи там, из 4-5 человек. В целом, дом очень красивый мне он лично очень нравится современный стиль очень хорошо вписан вот в местность, очень хорошо гармонирует с финским заливом и в целом вот с этими деревьями, которые растут вокруг, достойный коттеджный поселок, локация отличная. мне такие места очень нравятся мне нравятся такие проекты, я бы и сам хотел владеть такой недвижимостью я думаю большинство подписчиков которые смотрят сейчас это видео со мной согласятся, заказчик также понимал, что место шикарная и надо здесь построить хороший такой настоящий дом для проживания, не какую-то избушку там или бытовки поставить, а вот прям ну по-взрослому, по-хорошему построить дом. Соответственно перед выбором технологии или проекта дома он проводил конкурентный анализ сравнивал различные технологии каркасник брус газобетон монолит и сравнивал уже стоимости в рамках которых это можно реализовать соответственно на этом этапе выявилось то что газобетон стал равняться стоимости каркасного дома сейчас на конкретных там примерах мы разберем почему так получилось Итак, из чего формируется стоимость строительства дома? Первый этап, это устройство фундамента. Здесь изначально, значит, росли деревья, было много торфа, камней, валунов, они вот сейчас здесь в куче сложены. И для того, чтобы построить на таком основании дом, там никакой иной технологии, кроме как панолитная плита, которая обеспечивает там надлежащее качество, надежность там дома будущего, ну, здесь нельзя предположить. То есть, сваи в камни вбить нельзя, вкрутить их тоже здесь нельзя, какую -то легкую типа шп залить ну конечно можно было но там тоже есть свои нюансы по жесткости конструкции здесь грунты но ну, такие не совсем стабильные поэтому необходимо было выбрать самую надежную конструкцию то есть это монолитная плита опять же в нее обязательно надо интегрировать все инженерные сети, которые будут закладываться под землей. Соответственно, на этом этапе, что мы строим, каркасник, что мы строим, дом из газобетона. Экономии здесь какой-то создать невозможно, поэтому на этом этапе стоимость равна. Второй этап это возведение коробки дома, в рамках этого этапа возводятся стены, перекрытие, покрытие, то есть весь основной несущий каркас и ограждающие конструкции, которые переходят уже в следующий этап. Вот по технологии, которая построена Здесь, на этом этапе заливаются Колонны, возводятся стены, перегородки Заливаются все перекрытия Парапеты, создается ну, такой Жесткий несущий каркас В рамках деревянного строительства Для того, чтобы реализовать все эти пироги Чтобы они служили долго И, ну, перспективе не разрушались Необходимо проводить дополнительные Усиления конструкции Которые тоже сильно отражаются на стоимости И в целом, в совокупности Если сравнить нормальную каркасу коробку из газобетона и хороший каркасный дом вот в рамках вот этого силового каркаса стоимость получается идентичной. Дальше все проще. На этапе устройства кровельного покрытия в этом доме будет применяться ПВХ-мембрана. На каркасном доме технологии идентичные, стоимость примерно одинаковая. На этапе фасадных работ каркасные дома зачастую обшиваются деревом и покрываются краской. Где-то применяются различные навесные конструкции. В рамках дома из газобетона можно применять практически все технологии фасадных работ. В этом проекте будет происходить Утепление 50 мм минватой, дальше будет наноситься декоративный штукатурный фасад По стоимости технология обшивки деревом и покраска будет равняться стоимости мокрого фасада Если делать все правильно и хорошо Ну и последний этап это монтаж окон при одинаковой площади остекления, в зависимости от выбора материалов окон, то есть это может быть пластик или алюминий, стоимость для каркасника и для газобетона будет одинаковой. Я лично отношусь к строительству домов так, что надо построить один раз и навсегда, ну хотя бы лет на 5-10 забыть вообще о каком-либо там дальнейшем обслуживании, о каких-то финансовых вложениях. Ну, построил, заехал, живешь и не паришься вообще ни о чем. Это вот такой мой подход, я в целом в рамках этих наших проектов стараюсь вот эту концепцию соблюдать, минимизировать дальнейшее обслуживание, вложения, ну максимально повысить там ликвидность будущего строения, возможно на этапе стройки это увеличится увеличивает стоимость, какие-то новые технологии необходимо, более сложные применить по сравнению с там, ну с, там, не знаю с деревянными какими-то конструкциями но тем не менее, бывает то что надо построить быстро ненадолго, ну кто-то дачку хочет временно построить, да, в таком случае можно применить более дешевую технологию, это будет обусловлено самой задачей, которая будет стоять ну вот в рамках такого долгосрочного строительства когда вы хотите там построить дом и не возвращаться обратно к процессу ну вот, каркасник, по-моему, проигрывает. Ну, я ничего против каркасников не имею, они решают свою задачу. На сегодня, наверное, все. С вами был Марат, компания Фундамент СПБ. Кому интересно, ставьте лайки, пишите в комментарии, мы вам всем ответим. Всем пока!